приветствую вас друзья сегодня я буду готовить следующий цикл прогнозов на период с 5 ноября по 18 декабря мне конечно сегодня особенно будет приятно готовить эти прогнозы поскольку начало их совпадает с моим днем рождения и началом нового периода этот период у нас будет касаться Венеры в Козероге ну, Венера в Козероге это время зрелого подхода к отношениям, это когда эмоции равны логике это время, когда любовь заслуживается делами, поступками на задний фон ходят все чувства, эмоции ну, и все решения принимаются достаточно трезвым и рациональным мышлением и это очень хорошо, это благоприятное время для установления долгосрочных отношений. Также удачными будут финансовые проекты, финансовые вложения. И, и это все дело будет благоприятным до 18 декабря. Но, но тут есть нюансы. Вообще, сама по себе, Венера в Козероге она будет находиться достаточно длительное время до 6 марта, до 5 включительно. И этот период можно разделить на три части. На каждой из них я сделаю отдельный прогноз. Первая часть это до 18 декабря, вторая с 19 по 28 января, когда Венера будет ретроградной. И затем уже с 29 января по. 5 марта, она снова будет директной, прямой. И тогда мы посмотрим, как будут развиваться. Скорее всего, финансовые и любовные вопросы будут развиваться на фоне тех событий, которые будут происходить в ближайшие три недели. Так, ну что, скорпиончики, давайте смотреть. Первый период, это с 5 по... Ну, во-первых, 5 числа будет Новолуние. Новолуние будет в этом же знаке, причем будет иметь очень хороший аспект к Нептуну. Можно сказать, что для большинства из нас оно пройдет достаточно благоприятно, гармонично. И даже многих из вас посетит мысль, что наконец-то вы от чего-то освободили старого и вышли во что-то новое. Ну, Тем более, что сейчас начнутся дни рождения, и у скорпионов, и, конечно же, в жизни многих действительно идут уже важные перемены. С 5 ноября по 14 возрастет максимально творческая активность. Ожидайте очень мощную энергию. Также возрастет ваша личная привлекательность и харизматичность. Все это дело будет связано благоприятно вот с этим данным аспектом от Венеры, которая уже войдет в знак Козерога, и будет образовать благоприятный секстиль, аспект к Марсу. Ну и затем еще подключится Меркурий. То есть вам будет очень легко удаваться со всеми договариваться. Вести со всеми переговоры. Вы будете очень обаятельны, привлекательны. В общем-то, все будет очень легко получаться. Хорошо. Следующий интересный аспект, который вас интересует, это... Он будет до 12 ноября. Это тригон от Солнца к... Нептуну. Ну, это уже действительно очень четкий творческий аспект, который... Большинство Скорпиончиков, особенно тем, кто родился в этот период, с 5 по 12, принесет перемены в любовной творческой сфере. Здесь возрастает ваша активность, и вы становитесь заметны для окружающих. Также очень важный период с 12 по 18, он очень важный, обратите на него внимание. Смотрите, вот с одной стороны здесь в вашем шестнаке произойдет соединение Меркурия, общение и Марс-агрессивность. И она будет четко образовывать оппозицию к Урану, находящимся в вашем символическом седьмом доме партнерства. То есть это возможны неожиданные резкие разрывы с уже имеющимися партнерами. Но при этом, благодаря следующему аспекту, который чуть-чуть позже подключится, он уже вот он, от Венеры. Ну, в принципе он уже начинает включаться тоже в это же время от Венеры к Урану, к вашему же дому партнерства увеличивает возможность налаживания связей с новыми партнерами, это могут быть новые знакомства новые отношения и партнеры имеются в виду здесь не только тут для брака для любви, для семьи, но и для бизнеса в том числе приятно что наконец-то сатурн стал прямой он стал 11 октября прямым и находясь в вашем четвертом доме отвечающем за дом за семью он наконец-то начнет в мертвой точки ваши вопросы по недвижимости возможно у кого-то это судебные были дела также обстоятельства, касающиеся ваших старших родственников, находящихся в вашей семье, ну, с ними начинается все потихонечку решаться. Единственный момент, что все-таки это пока еще делается где-то до, ну, до, до 17-го, это еще напряженно. После 17-го пойдет уже постепенное облегчение ситуации в доме, в семье. Очень интересная сложится ситуация для тех, кто родился после 19 числа. Они попадают в коридор затмений, но все родившиеся с 19 ноября по 4 декабря. Необычно будут складываться обстоятельства в течение данного года, ближайшего вашего соляра. Но, но для всех непосредственно 19 ноября будет отправной точкой. В плане того, что что-то старое нужно будет завершить, оставить позади, откинуть его назад, забыть вообще как о непотребе и идти дальше. До 4 декабря вы уже должны прийти ну, к следующему периоду, к солнечному затмению, прийти уже с новыми планами, ценами, целями и ценами. И четко понимать, что вы будете делать дальше. Как вы будете строить свое будущее. Ваши следующие шаги должны быть уже четко обозначены. Но на затмении я буду делать отдельный прогноз. Обязательно сделаю отдельное видео для всех. Посмотрите потом. Следите за анонсом. Так, С 23 ноября по 30 здесь Венера будет образовывать секстиль к Нептуну. Вот, это шикарнейший аспект к вашему, опять же, думаю, любви, вы будете. Я вообще могу вам сказать, что вы вас ожидает достаточно длительный период, пока Венера будет бегать по. ходить по козерогу туда-сюда, то для любви, для творческой активности очень шикарный период, очень много возможностей. Еще для тех, у кого детки, очень хороший период для ваших деток, для их развития. А может быть, у кого-то и ну, тут кто-то захочет жениться. Для, для ваших детей очень приятные будут события. Теперь, ну, начиная с 27 ноября, можно говорить уже о приближающемся соединении. Видите, вот Венера к Плутону, это аспект миллионера считается, но очень денежный, очень такой многообещающий, который будет происходить в Козероге. Можно смело сказать, что все, что вы успеете заложить во время этого аспекта, оно в дальнейшем вам принесет очень ощутимые плоды. Поэтому будьте внимательны, осторожны, как никогда. Осторожны в плане, что действуйте с дальним прицелом. Также тут следует учесть, что с 13 декабря Марс перейдет уже в «Стрелец» и там сразу же за ним и Меркурий перейдет в Козерог. Ну Марс в Стрельце говорит о том, что повысится ваша творческая активность, и в основном она будет благоприятна для тех, кто работает, вы знаете, в сфере связанной с законами, со всем, что далеко, с иностранными инвестициями, иностранными компаниями, с философией, в том числе в вузах образовательные организации, юридическая сфера, психология. Ну и сам по себе Меркурий, находясь в Козероге, он будет образовывать красивые правильные аспекты к вашему солнышку, а у кого еще Меркурий находится также же в Скартончике, как и Солнце, то вам вообще здорово будет помогать. Здесь еще и Плутон подтянется. Он, знаете, такое бы точное, рациональное, правильное мышление вам формировать в течение данного периода, ближайшего месяца. Ну что ж, ну на этом мы с первой частью прогноза закончили. Так, друзья, сейчас переходим к следующей части На втором Я уже сделала раскладе, как вас будет воспринимать окружающие. По жрице, то есть как человека загадочного, как человека, у которого есть какие-то тайны. Я уточнила по десяточке жезлов. Здесь возможно, что ваша информация, которую вы будете доносить, будет восприниматься некоторым недоверием. Либо как человека, который ну, несет в себе определенную тяжесть, может быть, тяжесть своими знаниями ну так получается по финансам, здесь есть указание на то что ваши денежки могут зависеть от этого человека он очень такой деятельный, энергичный король жезлов огненный лев, стрелец или козерог, может быть вы сами кстати это еще и карта скорпиона, может быть вы сами будете активничать, хорошо для мужчин то есть у вас здесь вообще идет очень активное развитие для женщин, здесь конечно, конечно же нужно брать ситуацию в свои руки довериться такому мужчину, могут быть деньги как-то через него к вам идти, ну, или самим принимать вот такой вот, знаете, мужской облик, может быть, даже тут оформлять что-то на себя, делать какой-то свой собственный бизнес, ну, больше на себя полагаться, ну, в самом простом варианте, это, например, на мужа, у кого, кто замужем. Вообще ситуация по дому, по семье здесь солнышко, солнышко это очень хороший аспект, говорящий о том, что дома радость, дома удовольствие какие-то могут быть небольшие поездки, приятные новости, в общем-то здесь что-то, что вас радует приносит радость удовольствие и еще и, знаете, дети могут радовать, ну вообще солнце это всегда праздник что касается ситуации в любви ну, здесь мне выпал отшельник. Ну, как-то вы на любовь не особо сильно настроены. По соседней карте вы относитесь очень осторожно к окружающим. Вы их изучаете. Вы, ну, вероятнее всего, ну, кто-то, может быть, из вас имел не очень хороший опыт. И что-то как-то так с недоверием не настроены ну хорошо, давайте спросим для тех, у кого уже есть отношения ну такое впечатление, что вы прячетесь от отношений, у кого есть отношения как будут развиваться по справедливости то есть как вы, так и к вам и еще это указание на официальное да, смотрите здесь идет четко указание на то, чтобы вы двигались вот к этой вот хозяйки ну то есть для вас важно если вы девочка жить жить в качестве жены со своим мужчиной так вот по справедливости на законных основаниях если вы мужчина то значит вам вот здесь есть подсказка что вам нужно жениться теперь нужна вам дом хозяйка что касается ситуации по работе. Ну, вы знаете, по работе здесь достаточно стабильно все. Я не вижу каких-либо серьезных перемен. Есть также указание на то, что вы уже смотрите вдаль вперед. Возможно, вы просматриваете какие-то новые предложения, какие-то новые перспективы. Ну, как-то вы хотите развития, расширения. Но пока здесь только строятся планы самое интересное тут по поводу ситуации далеко здесь конечно выпала некоторая боязнь переживания бессонной ночи связанные с этим человеком это король денежный пентакливый земной э, телец дева или козерог но в общем это такой человек при деньгах что-то вы из-за него как-то переживаете или он находится далеко или вы не можете с ним встретиться или Сложности будут некоторые связаны, встречи с ней. Еще, знаете, вот такие резкие перемены в жизни с ним связаны. Вот, ну, непосредственно здесь будет что-то новенькое, какое-то новое предложение, но у вас какие-то страхи связаны сильные с этим человеком. Я не увидела тут, кстати, вот меня еще интересует, поездка состоится ли поездка далеко. Ну, мало ли, кто-то планирует, хочет поехать отдохнуть. Состоится ли поездка за границу для скорпионов? В общем то у меня здесь работа, типа будут работать. Ну, посмотрим. Я, по крайней мере, планирую. Но я вижу, что может быть, может быть, работа-работа, а потом раз и отдых. А, и еще, может быть, знаете, вариант какой, что поездка может быть сопряжена вместе с отдыхом. То есть даже на отдыхе будете зарабатывать. Ну, что-то будете делать для своего бизнеса. С ноутбуком, например. Так, и относительно ваших главных целей, ну вы рветесь, прям как этот рыцарь, вы хотите победы, вы хотите что-то свое, завоевать, отстоять. И это что-то приятненькое, связано с праздником. Вы хотите радости, удовольствия, праздника. Теперь Самый главный совет. Самый главный совет действовать. Ну, Марс идет по Скорпиону, поэтому не действовать очень трудно. И нужно быть активными. Быть активными и ни в коем случае не занимать вот такую вот позицию. И прежде чем что-то кардинально менять, вот здесь у вас есть перемены подождите, подождите какого-то приятного предложения, там будет очень выгодное предложение вам, и оно будет связано знаете, с большой удачей удача, это может касаться как финансовой стороны вопроса, но как и любой другой удачи то есть действуйте, но действуйте осторожно, то есть у вас будет какое-то предложение, оно вас обязательно порадует головой не нужно стучаться в двери сами придут и сами предложат ну что ж, думаю, что мой прогноз был интересен, полезен. Благодарю вас за ваши лайки и комментарии. Вы немножечко снизили свою активность. Я надеюсь, вы снова ее поднимете. Пожалуйста, делитесь этим видео. И до встречи в следующих прогнозах.